Дубики у нас следующего вида, видите, как на подбор, да? И называется все это удовольствие Метелева парк. А квартиры у нас с ремонтом, Бесстыжа же, дешевые. Газ, газовый котел, везде теплые полы. Здесь же у вас э, мебель. Из окна мы видим прекрасные виды, зелень, природа. Гардеробка. Классно. Здесь у нас кухня, гостиная и комната. В каждой квартирке, да, Свой индивидуальный ремонт получается Беспроцентная рассрочка, еще раз говорю Можешь жить и платить беспроцентную рассрочку Договоримся И снова здрасте Здрасте, мои дорогие уважаемые телезрители, друзья Здравствуйте и берегите себя и своих близких Но обычно так заканчивают, а я сегодня начинаю В общем, я на микрорайоне под названием Я на Фабрицуса Здесь нас пешком до моря 30 минут а, ненапряженно, аккуратно, потихонечку, размеренно. Дубики у нас следующего вида. Видите, как на подбор, да? И называется все это удовольствие Метелева парк. На данный момент вот этот комплекс у нас называется Метелева парк 4. Он построен с данным. У нас там имеется подземный паркинг. Здесь у нас, видите, вот что-то они какую-то только коммерцию собираются организовывать В общем, комплекс выглядит симпатично. Территория парка-места. Здесь у нас по территории полностью. И там в ту сторону совершенно без проблем. То есть можно припарковаться. Я что сейчас предлагаю? Я сейчас предлагаю пойти туда вовнутрь и посмотреть нам с вами лучшайшие предложения в жилом комплексе Митилевого Парк. Тем более, что знаете что? А то, что здесь у нас квартиры с ремонтом. Комплекс у нас имеет этажность 4 этажа. И я предлагаю, дорогие друзья, нам пройти туда. А пока иду, буду рассказывать о микрорайоне, о том, что... Что это за дом? А дом у нас построен, сдан. Сделки регистрируются в Росреестре по договору купли-продажи. Проходит ипотека. Полностью безопасный построенный сданный дом. Причем готовый. И в нем живут люди. Сейчас будут, к вашему вниманию, классные квартиры. Здесь, смотрите, у нас имеется клумба. Клумба, ну вот, какая есть, как, как, как есть, так и есть. Так вот, вы ее увидели. В общем, приятно, симпатичненько, видите, гидроизоляция. Здесь еще будет сейчас все это облагораживаться. И вот так... Ай, колючка это розы. Извините, дорогие друзья, ручонки мои шаловливые. Сую, куда попала. И видим, что здесь у нас, видите, да? Все квартиры практически везде заселились. Человеки, люди, гамма sapiens и живут. А вот там у нас, видите, вон из бамбука даже сделали классно. Сплели, заплели вот такую, вот видите, решетку балкона. И вы, возможно, тоже сделаете так же из бамбука, когда сюда заселитесь, если купите. Ну и что я теперь предлагаю? Блин, я пароль, мороль, забыл, отключаюсь. Короче, сейчас проникну вовнутрь, дорогие друзья. Опа, датчик движения зажегся, до чего техника дошла. И сразу же вам буду показывать квартиры. Или просто постою по трендю, подожду, когда кто-то откроет. И я проникну. Операция проникновения в Митилевый парк 4. Смотрим туда. Видим, сколько зелени, да? Зелень, зелень, зелень, зелень. Красота. Видим, что у нас здесь. Это низ Яна Фабрицева. Видите, да? Сразу же у нас тут вон... О, все, кто-то вышел. А, точнее, пришел. Ой, не закрывайте, пожалуйста. Спасибо большое. Благодарю вас. Вот так вот. Я был прав. Я проник... Операция проникновения удалась на все 100. Ну, может быть, 101%. В общем, все получилось. Так, что у нас тут в подъезде по подъезду? Так, зажегся свет. Подъезд выглядит следующим образом. Симпатичный. Здесь у нас есть управляющая компания. Малоквартирные этажи. Построено с данной жилье. Заходи, живи. А квартиры у нас с ремонтом. Бесстыжие, дешевые. Поехали. Ну что, теперь. Теперь давай смотреть квартиры с ремонтом. Покажу несколько интересных квартир. Причем они мебелированный, но частично. Ничего страшного. Идемте. Вот мы внутри. Вот такая вот у нас классная квартира. И видите, что у нас? Где санузел, где гардеробка? давайте посмотреть. Это была гардеробка. Видите? Уже она сделана чистейшая. Везде у нас керамогранит на полу. И везде у нас классные ванны. Вау! Стройная техника. О, кто-то написал. И, в общем, Интересная такая вот плиточка. Классные планировочные решения. Здесь будет раковина. В общем, это Метелевый парк 4. Здесь у нас квартиры. Квартиры с ремонтом и с мебелью. Увидели, видели, да? Душевое место, все вполне себе нормально помещается. Эта квартира 31 квадратный метр. Можно купить данную квартиру за 9 миллионов рубликов. Российских рублей. Видите, даже у вас здесь газ, газовый котел. Везде теплые полы. Здесь же у вас э, мебель. Так, что посмотрим здесь внутри. О, стиралька! Новая стиралька! Нулячая. Реально нулячая. Видите, даже инструкция валяется. Никто не стирал. Блин, вы этого не видели. Все целое. Не отстроена еще дверка. Я понял. Ладно, будет отстроена. Вот тут ее вообще подперли, видели? Короче, в процессе монтажа, в процессе установки... Так, а вообще, как оно закрывается? Вот я вот хожу, хлопаю сейчас поэкспериментирую, ну-ка. О, это другое дело. Хо, значит, там трахается дверью, а здесь нет, да? Ну-ка. Не получилось траха. А здесь? Да какие вы хитрые, а. Сумнее надо, значит. Фигня такая, да? Ну ладно, нормально. Короче, вы видите, да? Нормально, сейчас все доведу до ума, будет чики пуки бенс, Чики-дэнс, брейк-дэнс. Из окна. Что мы видим из окна? Из окна мы видим прекрасные виды, зелень, природа. Ох, а там что за закуточек? Я даже не могу, не замогу. Ух, все, закончился закуточек. Думал, что далеко уйду. Далеко не ушел. Ну что здесь? Можно что-то складировать на самом деле. Зимнюю резину положить. Вот такая вот квартира. С ремонтом 31 квадратный метр. 9 миллионов рублей. Идем теперь далее. Посмотрим, что там далее. Она там, в другой квартирке. Так, теперь давай вот в эту заглянем. Что-то мне это не очень нравится. По причине того, что там не везде лампочки еще повернули. Давайте-ка сюда зайдем. Вот сюда заходим. Она уже выдранная. Сейчас зашел сюда клининг. Здесь убираются девочки. Вот как раз-таки вон они, те самые девочки, которых увидели только что. Это у нас шкаф. Так. Полочки. Классно, да? Так, надо же сказать, в первую очередь, квартира какая, номер и площадь квартирка, вот эта вот, она очень недорогая, очень недорогая, по причине того, что стоит всего 11 миллионов рублей, вот, о площади он не сказал, так, 38 квадратных метров, давайте -э -э санузел, сразу же с прихожей недорого санузел, причем он большой, классная плитка, вот это зачетная, вот эти вот стекляшечки золотые, это золотые вставки, реально, классно, санузел, видите, встроенный, и большие Реально большие стилобаты. То есть на плитке вообще ни разу не экономились. Судя по всему, у застройщика там огромные скидки в строительных магазинах. Либо у него свой строительный магазин, что он такие дорогие материалы использует. Так, проходим дальше. Гардеробка. Классно. Дальше. Здесь у нас кухня, гостиная и комната. Вот такая вот комната. С какими видами? Вон там даже видно море. Если что. он то у нас атриум веню Вот атриум веню у нас очень дорогой получается. Короче, дорогие друзья, тут прикол в том, что все квартиры по 295 тысяч рублей за квадратный метр с ремонтом. С ремонтом, с мебелью, со стиральными машинами, со шкафами, духовыми шкафами, за электроплитами, с духовкой, с газовым котлом, с прихожей гардеробной. И вот это вот Что? А, ну это вот дополнительно строено обустроено. И еще одно боковое окно. А я вот думаю, как они тут обыгрывать будут. смотрите -ка. Тут, короче, вот такая вот у нас стена. Это конструктив дома. Да? здесь у нас окно. Окно для кухни. Я бы вот здесь перегородку сделал. Перегородка там бы была у меня еще одна спальня. Но тут получается вот так. И вот сюда грех не обойти. И не заглянуть. Да, куча полок. Нормальничку. Множество барахла можно сложить. Было бы желание. В общем, вот такая квартирка. 11 миллионов рублей, дорогие друзья. Но есть торг. Реально есть торг. Знаете, как называется мастерская кухонной мебели? Едим дома. Видно вам? Едим, едим дома. Нет, мы едим, а не едим дома. А -а -а -а. Крыша едет не спеша. Тихо, шифер шурша. Так, ладно, закрывай. Медали, да, вы уже сколько? Две интересные планировки. И вот третья, очень интересная планировочка. Это у нас квартирка... Сейчас вам точно скажу, дорогие друзья, чтобы быть честным. Так, раз, два, три. Это квартирка 26 квадратных метров. Можно вот такую квартирку купить за 7500 с ремонтом. Я вот попытался было свет включить, но что-то так и не смог. На самом деле, здесь петрушка следующая. Вот давайте заходим. Слева у нас гардероб большой. Вон он, видите, там у нас теплые полы. Реально. Видите, да? Справа у нас большущий санузел. Там он реально черный, в черных тонах. Справа у нас комната. Можно перегородку делать. Там у нас кухонный гарнитур. О, шкаф. Тут у нас шкаф. Видим, что диван здесь вот прилагается. Смотрите, реально. Несколько диванов. Короче, эти диваны еще раз тащат. Сейчас один диван повалю. О, ёпт. Ух ты, нахер. И это сделал. Короче, матрасы еще прилагаются. Матрасов нет. Хотел диван положить, а он не этой стороны ложится. Так, что здесь у нас, короче? Два прекрасных окна. Там у нас кухонный гарнитур. Там у нас шкаф. А вот здесь что? Еще один шкаф. Короче, два шкафа. Короче, как я сказал, пополам. 7,5 миллионов рублей можно купить данную квартиру. В данном комплексе действует беспроцентная рассрочка. Сколько вам надо? Какой срок интересен? Полгода. Можно говорить о большем сроке. Сделки регистрируются, если что, в росреестре. Вот такие вот у нас есть, сразу же говорю, по договору купли-продажи в ипотеку. Вот такая квартирка классная, прекрасная. Так, эта квартирка у нас, это 37 квадратных метров. 37 квадратных метров. Полноценная двушка. Комната раз, еще просто клининг не сделали. Комната 2. Здесь у нас кухня. Здесь же у нас столик. Вот тут кушать, или наоборот кушать вот там, вот, с правой стороны. Вот там, просто там перегородочку надо поставить. И вот здесь у нас что? Правильно. Санузел. Вот они, темные тона. В каждой квартирке, да, свой индивидуальный ремонт получается. Здесь тоже вот такое вот интересное сочетание э, отделочных материалов. Мне прям нравится. Как бы вам сказать, все действительно выгодно, интересно. И 295 тысяч рублей за квадратный метр, построенном в данном новом доме, Качественный ремонт, как говорится, ну, хорошее выгодное приложение. В общем, все квартиры на этаже до единой, все квартиры с ремонта слева направо. Вот так вот, пожалуйста, разные виды есть на зелень. Вот пойдем в ту сторону посмотрим. Что там, девчонки? Не, вроде их нет. Мне показалось. Можно вот в эту сторону? Так, что у нас тут со светом? Не знаю, как со светом, чуть не очень тоже сожигается. Ну, вот, можно купить в эту сторону. Такие же квартирки 37 квадратов, только в обратную сторону. Здесь у нас вообще зелень получается. И виды из окна прекрасные, дорогие друзья. Видите? В общем, есть что выбрать. Видите, все квартиры с ремонтом мебелированы. В общем, все самое необходимое здесь имеется: Это кухонный гарнитур, выполнен ремонт, есть диван-кровать. И бытовая техника основная, кроме телевизора, как говорится, грех не жить по 295 тысяч рублей за квадрат. А 7,5 миллионов рублей у меня здесь есть квартиры с беспроцентной рассрочкой, заходи, живи и все, как говорится, покупаем, оформляем. Ну, и в общем, давайте в, итогу, в итоге по итогу, дорогие друзья. Построенный сданный дом на микрорайоне Яна Фабрициуса. 30 минут по ровному месту пешком до моря. На районе автобусная остановка, магазин. Имеется все. Хороший микрорайон на самом деле, в плане транспортной развязки и для постоянного места жительства. У меня есть подписчик такой. Его отсюда вообще с веником не выгонишь. Забыл, как у имя Александр, по-моему, да? Александр Фабрицуса там вообще нереально его отсюда выгнать. В общем, есть фанаты реального микрорайона Яна Фабрициуса. И вот здесь реально как бы, Я уверен, среди вас тоже есть люди, которым зайдет. Начнем с того, что здесь у меня предложение конкретно вот в этом доме есть с ремонтом, назову это, не побоюсь этого слова, с мебелью и даже с техникой. Заходи, живи, сразу же, беспроцентная рассрочка, еще раз говорю, можешь жить и платить беспроцентную рассрочку. Договоримся. Набери мой номер 8918 880 07 47, звать меня Дима Дима ЮДВ и не знай. Проблем. Если интересные варианты, интересные предложения, набери меня, скажи Диму, строй показ. Или забери меня в определенном месте, поехали, покажи. Я жду вашего звонка, вам всего хорошего. Увидимся, до свидания.